Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым... Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал Объединенной организации НАТО и России не сопоставим. Мы понимаем, но мы даже и понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет, и вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 римского договора. Но господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому, поэтому он здесь и находится и, и мучает меня уже 6 часов подряд.